Как быть, если вы хотите зарабатывать деньги в интернете, но у вас нет ни продукта, ни подписной базы? Здравствуйте, меня зовут Азамат Ушанов, я занимаюсь инфомаркетингом уже более 8 лет. Когда я только-только начинал свою деятельность, я чувствовал то же самое, что, возможно, вы чувствуете сейчас. Я думаю, что вам знакомо то состояние, когда хочется попробовать себя в инфобизнесе, но проблема в том, что продукта для продажи нет, и ты ни в чем пока не являешься экспертом. Более того, у тебя нет своей подписной базы, даже одного подписчика. Как действовать в такой ситуации, чтобы как можно быстрее заработать первые деньги? Без продукта и без собственной подписной базы.